MS-204. Стенд для проверки генераторов и реле регуляторов. Для проверки генераторов необходимо установить в специальный отсек стенда аккумуляторную батарею. Батарея подзаряжается, когда стенд включен и не используется. Подключаем стенд к сети 220 вольт и включаем его нажатием кнопки ON-OFF. Для проверки генератора устанавливаем его на рабочую площадку. Фиксируем генератор цепью, нажав на пульте управления соответствующую кнопку. Устанавливаем подходящий приводной ремень. Затягиваем ремень, нажав на соответствующую кнопку на пульте управления. Отпускаем защиту и подключаем силовые провода. Подключаем управляющий провод к генератору и соответствующему выводу на пульте управления стенда. Заходим в режим проверка генератора и выбираем необходимый режим проверки. В данном случае это COM. Запускаем вращение генератора регулятором Rotation Speed на пульте управления до необходимой величины. Регулятором Regulation GC задаем направление генерации. Регулятором Electrical Load задаем электрическую нагрузку на генератор. Для дальнейшего повышения электрической нагрузки увеличиваем обороты привода. Нажатие на кнопку Rotation Speed останавливает привод и сбрасывает заданную нагрузку. Стенд способен проверять реле-регуляторы с терминалами PD, C, RLO, SIG, COM, LINBSS, F67. Кнопка 24 В подключает внешний аккумулятор для получения сети 24 В. Отключаем проверенный генератор, повторив предыдущие действия в обратном порядке. Отключаем провода, снимаем генератор с рабочей площадки. Подключаем провода для диагностики реле-регулятора. Далее подключаем реле-регулятор к проводам. Заходим в режим проверки реле регулятора, выбираем необходимый протокол проверки, в данном случае это ком. Регулятором Regulation GC устанавливаем желаемое напряжение стабилизации реле регулятора. По окончанию проверки выходим из режима и отключаем реле-регулятор.